Короче говоря, iPhone ускорился. Это был один из весенних дней на неделе. По обыкновению я необыкновенно рано проснулся свой единственный выходной блин! Начал готовить завтрак, как вдруг на мой фон пришло уведомление. Уведомленный недавно пришедшим уведомлением, я решил уведомиться, что уведомление не содержит чего-либо уведомительно важного. Разблокировав телефон, на экране тут же высветился YouTube с долгожданным видео моего любимого блогера. Но перед началом просмотра он, как обычно, втирал какую-то рекламную дичь. Хотел подумать и я, как увидел, что все-таки это была не дичь. Блогер рассказал про какое-то новое приложение для iOS. Это был файловый менеджер. Anytrends. с его помощью загружать файлы с компьютера на iPhone и обратно стало гораздо проще. Достаточно установить программу на iPhone, предоставить доступ к медиафайлам вашего устройства, запустить утилиту на компьютере или в любом удобном браузере, отсканировать QR-код через приложение на телефоне и передавать файлы между двумя гаджетами. Загрузив файл через AnyTrans на компьютере, он за считанные секунды появляется на вашем смартфоне или планшете. Фото, видео, документы в PDF, а также музыку из ВКонтакте. Все это можно в два клика загружать на iPhone с помощью приложения AnyTrends для iOS и точно такой же утилиты для Windows и MacBook. Приложение с прирола показалось мне интересным, поэтому скачал его, чтобы опробовать ближе к вечеру. Полистав в свои социальные сети, понял, что мой недавно купленный iPhone XR стал работать медленнее, чем несколько месяцев назад. Может это из-за того, что я колол им орехи, обжаривал его на сковородке, обмакивал в кислосладкий соус из МакДака? Да ну нет, это вряд ли. Я начал думать, как можно было бы ускорить свой iPhone. Начал думать, очень усердно думать. Мысль об ускорении моего телефона прямо-таки не давала мне фокусироваться на посторонних делах. Через 10 минут имитация бурной мыслительной деятельности сошла на нет. Я всерьез решил заняться этим вопросом. Гуглил, гуглил и снова гуглил. В итоге понял, что лучшим решением будет обратиться к своему троюродному другу, который до недавнего времени работал в Apple на обзвоне. Интересно, а в Apple вообще занимается обзвоном своих клиентов? Да нет, ну конечно, занимаются. Через час я был у друга на другом конце Москвы. Он был очень рад моему приезду. Он начал копаться на своих нижних полках и вскоре достал оттуда книгу. В книге по корпоративным финансам мы нашли целый один ответ. Как гласила книга, для составления рекомендаций по максимизации финансовых показателей, аналитик должен обладать дополнительными знаниями о специфике корпорации. Ничего не понял. Я начал паниковать, но друг перевел это предложение со сложного русского на простой русский язык. Все, что тебе нужно сделать, это использовать баг, который может ускорить абсолютно любой фон. Я удивился. Начал пробовать баг о котором говорилось в книге. Для этого с рабочего стола устройства нужно было перейти в шторку с виджетами. Затем нужно было аккуратно сдвинуть ее сверху вниз, чтобы изображение на экране стало расплывчатым. И не отпуская шторку с виджетами, нажать на кнопку домой. Офигеть! Мой iPhone XR тут же перезагрузился и на удивление стал работать шустрее. Приложения запускались так же, как и в первый день после покупки, и ничего не лагало. Кстати, этот трюк можно проделать на всех iPhone даже без кнопки домой. Активировав функцию Assistive Touch в настройках, вы сможете получить виртуальную или экранную кнопку домой. Четко! День близился к вечеру, и настало время посмотреть какой-нибудь фильм и загрузил его с помощью AnyTrends себе на устройство, улегся поудобнее на диване, как в ту же минуту отрубился, потому что сильно хотел спать. Короче говоря, айфон ускорился. Привет, как тебе новое видео? Обязательно пиши свое мнение об этом в комментариях. Не забудь подписаться на наш канал, если ты еще не подписан, и поставить лайк под этим видео. А также не забудь скачать новую программу AnyTrends для iOS по ссылке в описании. Спасибо за просмотр!